Добрый день еще раз. Мне очень приятно вас видеть. Я смотрю, в основном присутствуют мои студенты, с которыми я работал в прошлом учебном году, когда вы были студенты первого курса. Сейчас вы студенты уже второго курса, и мы с вами тоже продолжаем работу, будем работать. Тема моей лекции, поскольку она открытая, я очень благодарен руководству нашего института, что предоставили такую возможность. Мне еще раз окунуться в историю международных отношений, внешнеэкономических связей Республики Татарстан с другими государствами. Я думаю, вам будет интересно, потому что некоторые вещи, о которых я буду рассказывать, некоторые факты, может быть, вы даже впервые, первые слушатели мои, которые об этом узнаете, потому что есть вещи, которые несколько уже подзабыты. Я, как с истории вопроса, как положено. Начну с истории вопроса, чтобы как понять не было, как это все развивались международные и внешнеэкономические связи. Ну, а потом уже остановлюсь примерно вот на 21 веке, на современном состоянии, если позволить, время нам сегодня, я думаю, в пределах часа. Ну, вы, наверное, уже знаете о том, что международная деятельность – нашей республики, она, в общем-то, активно началась <как> с начала 90-х годов, после того, как в 1990 году на сессии Верховного Совета СССР прошёл суверенитет, как получила республика новый статус. Сначала она называлась даже, ну, помните, та СССР, потом была как Советская Социалистическая Республика, еще такой период небольшой был, и потом уже вот по Конституции 1992 года стала Республика Татарстан называться. Появились новые возможности, но они не только появились у Республики, они вообще в целом у Российской Федерации тоже, конечно, в этот период появились. Совершенно по-новому стало выстраиваться международная жизнь, внешнеэкономические связи. Но я бы несколько экскурс все-таки сделал, чтобы вы понимали, вообще Казань город в советский период, это был закрытый город поскольку здесь очень была сильно развита оборонная промышленность, ну и такое как понятие, как «железный занавес», вы, наверное, помните, да, было? То есть поэтому о, о особых таких о, внешних связей не было. Были такие эпизоды, когда о, к нам в Казань приезжали лидеры о, государств, но это такие редкие достаточно эпизоды были, вот об одном из них хотел вспомнить – Здесь вот на фотографии Джахар Ларнеру, премьер-министр Индии. Это 1955 год, июнь. Вот. Если вы посмотрите <просу> прессу центральную в этот период, когда был визит, первый визит Джохар Ларнеру в Советский Союз, то вы там Казань не найдете, потому что так было, что в Казани он был, можно сказать, почти проездом, то есть он был в аэропорту. Это я еще как историк, королевед Казанский, вы знаете об этом. Просто знаю, многие даже вообще об этом могут и не знать. Между прочим, это фотография будущего преподавателя Казанского университета Джоид Галимовича Акчурина, который несколько буквально годика два назад скончался, уже в возрасте большом. Но в тот период он работал корреспондентом газеты «Советская татария», которую сейчас «Республика Татарстан называется. Этот снимок сделан в аэропорту в Казанском, поэтому, видите, там, так сказать, в чепчиках такие вот люди, это, видимо, все-таки представители ресторана, там. вот, но у меня нет качественной такой фотографии, она есть в газетах, когда вот он с трапа самолета там идет, его встречал тогда здесь, в Казани, председатель Президиума Верховного Совета нашей Республики Низамов, ну и другие, как говорят, официальные лица, Встреча была достаточно такой непродолжительной, но на этой встрече был также ректор Казанского университета Михаил Тихонович Нужен, который подарил <coughs>, премьер-министру Индии памятный альбом. Как раз это совпадало со 150-летием Казанского университета. Он подарил ему альбом. Поэтому я хочу как бы, сказать, что вот университет, он тоже как бы в этой Встреча принимал участие. Ну, Индира Ганди, она еще уже потом приезжала в Советский Союз через 20 лет, в качестве уже премьер-министра Индии. Это уже другая история. Вот второй визит, который был, можно будет следующую фотографию дать. Это 1975 год. 1955 я, конечно, не помню, потому что я в том году родился только еще. Вот, кстати, Акчурин, который снимал премьер министра Джухар Ларнеру и его дочь Индируганди, меня тоже фотографировал так в детстве на руках, в этот период на руках моих родителей, потому что у меня отец работал в газете о советской татаре. И перед командировкой вот, они меня, он меня фотографировал. Но это другая как бы история. Так вот, следующий такой памятный визит, это Эриха Хойнекера, лидера Германской демократической республики, очень так сказать, такой был для Казани важный тоже визит. Но здесь уже Хойнекер побывал подольше, не как Неру, он здесь посетил ряд объектов, в том числе Казанский университет. И вы опять вот здесь уже видите ректора университета, <как> Михаил Техович Нужен, которому, памятник которому вы знаете, да, установлен напротив главного здания. 200-летие университета. Рядом с ним стоит, кстати, мой преподаватель по этике <космот> Алеев. Он сейчас, к сожалению, живая. в тот период он, когда вот это была фотография сделана, он работал э, с трем парткома университета, партийного комитета, а потом был министром культуры. Долго достаточно. И читал лекции, кстати, он, когда я учился, он приезжал на машине, поскольку был министром. Это была вторая половина 70-х годов. Алеев приезжал 04, у него этот номер хорошо, помню, стоял к университета. Много было людей, и такой вот тоже интересный, знаменательный был визит. А теперь а, все-таки какие же связи были? Все-таки связи были. Можно следующий фотограф, что там у нас? Следующий, какие были связи? А, связи были, конечно, туристические. Вот, и связи были по линии общественных организаций, было такое советско-чехословатское общество дружбы, допустим, вот. советско-японские дружбы, вот такие были общества. По линии общественных организаций, вот здесь фотография, это комсомол, Вы такую организацию наверное, знаете, да, очень сильная была организация, в которой я проработал не один год начиная с первичной организации, до старей обкома, и потом в ЦК работал. Вот это корейская делегация. Делегация <coughs> Северной Кореи, 86-й год, если я не ошибаюсь. У меня там подпись есть, но, к сожалению, под рукой здесь просто нет у меня. Вот. Интересно, вели себя корейцы. Я думаю, если бы они приехали сегодня, ничего бы в их поведении не изменилось. Во-первых, они просили рис. Вот. Потому что настолько они, видимо, к рису привыкли, что они вот просили вот рис. Потом они в своем поведении были очень сдержаны. Еще один момент я обратил внимание. вниманию. Ну, у нас были неформальные тоже такие моменты, когда мы с ними общались, с делегацией Северной Кореи. У них всегда первый тост был за своего... Лидера корейского обязательно это было. Вот такие нюансы. Можно следующую фотографию? Вот о чем мы вот здесь. Это в кабинете первого старя бкома Дамир Шахметов. Справа я стою, наверное, узнали меня. И вот наши корейские коллеги. Ну, справа там переводчик еще из Москвы. По-моему, он работал в комитете молодежных организаций. Это такой молодежный мид был существовало две организации ВЛКСМ и КМОССР Комитет молодежных организаций Международной деятельностью в основном занимался Комитет молодежных организаций То есть это, видимо, все-таки было сделано для того, чтобы как бы неполитизированная организация имела возможность с зарубежными молодежными организациями выстраивать отношения Между прочим, очень долго Комитет молодежных организаций возглавлял Геннадий Янаев. Слышен такой фамилию, Геннадий Янаев? Это вице-президент СССР при Горбачеве и недолгое время, в течение трех дней, руководитель Советского Союза с 19 по 21 августа 1991 года. Геннадий Янаев до этого он был первым старем Нижегородского обхома комсомола, Горьковского тогда, а <клышко> потом прицелил кому СССР. Вот. Ну, вот такие вот молодежные, организа... молодежные делегации, они э, э, приезжали, ну, начиная примерно, можно следующую фотографию, начиная с 60-х годов примерно. Ну, это вот статья из газеты, где о корейской делегации описывается. Чинсон, значит дружба. Вот, была статья. Кстати, Светлана Шахидинова, которая освещала вот этот визит она тогда работала в газете Комсомолист Татарии, а сейчас и очень долгое время она работает на кафедре журналистики в нашем университете. Можно следующий тагрик? Это представители так называемых социалистических стран, слушатели партийной школы московской, они там практику проходили, если не ошибаюсь, из Чехии и Польша. Следующий, пожалуйста. Вот это уже Польша, Тажена Яблонска, 1987 год, одна из руководительниц молодежной организации Союза молодежи польской. Вы, наверное, можете, казанцы, знать, что в Казани есть такая улица Ломжинская. Вот почему она так называется, потому что в восемьдесят седьмом году это все тоже одно из извеяние перестройки, начались очень такие хорошие контакты между республикой нашей и ложемским воеводством Польши была поехала может, фотографию поехала делегация сначала наша туда в Польшу а потом сюда в июле 87 приезжала во главе с Чернавским <coughs> делегация ломжеского воеводства я присутствовал на можно следующая фотография на этой вот, вот гости республики? Вот статья, когда был такой обед торжественный, в доме для приезжих, на, на, где как вам лучше объяснить, в Арваринской церкви, наверное, да, лучше вам так, может, понять не будет, в конце улицы Карла Маркса, там есть, где сейчас база <класс> хоккейного клуба Акбарс, там есть такой дом для приезжих, точнее, там два домика для приезжих, вот там был обед, я на этом обеде тоже присутствовал и с нашей стороны возглавлял, конечно, эту встречу. Первый секретарь АПКом партии Усманов могилович хорошо запомнилось. Вот такие связи, они начали активно на между таких правительственных уровнях. Вот, наверное, во время перестройки. Можно следующее, что у нас? Еще можно дальше? Это продолжение. Начались вот эти вот связи. Мы еще немножко потом экскурс сделаем, чуть-чуть в историю, а я хотел бы вот сказать об этой фотографии, потому что этот визит заместителя генерального секретаря ООН Джозефа Вернера Рида был такой, очень, как сказать, значительный для республики. Это был ноябрь 1994 года. Я тогда работал в аппарате президента. У нас тогда еще не было такой структуры, как департамент внешних связей, который уже вот работает больше 20 лет. А, тогда а, внешними связями занимался вице-президент. Еще я фотографию сейчас покажу. Можно следующую фотографию? Да? А Это немножко экскурс. Чуть-чуть вперед еще. Давайте сделаем вот сюда. Вот, вот это опять Вернер Рит в университете в Ленинской комнате. Вот, тогда не было. И э, нас, наш э, президент республики он всегда очень э, осторожно относился к, к, к, к созданию новых каких-то штатов. Всегда за экономию выступал вот, штатов. Это еще, видимо, шло все-таки с партийных времен, когда тогда э, экономия средств была для, на штаты. И занимался внешней деятельностью вице-президент Лихачев Василий Николаевич, которому недавно вот открыли мемориальную доску. Кстати, бывший доцент ЮРФАКа Казанского университета, мой хороший товарищ. Вот он на этом снимке в светлом пиджаке сидит, рядом с Джозефом Ридом, такой немножко в клеточку. Это Василий Николаевич Лихачев, очень известный дипломат. Он был потом председателем Госсовета нашей республики, был зампредседателя Совета Федерации, был нашим представителем европейских сообществ в Брюсселе. Я помню, он поехал на конференцию в Брюсселе в 2000 году, международную, позвонил ему. Но он как раз в командировку собирался, нам с ним встретиться не удалось, мы только по телефону с ним поговорили. И он мне какие-то там информационные материалы потом в отель прислал еще. Вот. Но воспоминания о Брюсселе, там Олег Морозов, кстати, даже депутат Госдумы, интересный, в том периоде как-то опубликовал, как они с Василием Николаевичем там общались. Вот эта фотография вот, говорит о том, что вот, здесь присутствует также на этой фотографии рядом со мной Тимур Юрьевич Акулов. Он в то время был советником президента республики по внешним связям. Человек, который очень большой вклад внес именно в развитие вот департамента, потому что он позже был первым директором департамента внешних связей нашей республики. Кстати, он до да, того, как прийти на работу в аппарат президента, советник, мы примерно в одно время с ним пришли, в конце 1991 -го года. Он работал в университете преподавателем. Вот. И в общем-то не случайно. А до этого он окончил институт восточных языков, знал арабский язык хорошо, очень, английский знал язык, и поработать успел в одной из стран Ближнего Востока. И потом и дальше еще вот будет одна из фотографий, там, в, Егип в Египте, как нашей делегации, вы можете обратить внимание, он. Внешне я ему говорил об этом несколько раз. Похож он был на президента Египта Хосни Мубарака. Причем так удивительно похож, как братья они были внешне. Еще здесь на этой фотографии вот Светлана Сергеевна. Хабиб, Хабибуль, если я не ошибаюсь, фамилию иногда путаю. Она тоже много лет работает, чуть ли не с первого дня в департаменте. Она сначала просто переводчиком была, а потом, когда департамент, создали департамент. А ее, кстати, муж, он э, после Тимур Юрьевича возглавил департамент внешних связей, Эдуард Ильтизарович <связыч> Бибуллин. А, тут вот стоял Владимир, директор музея. И вот на центральной, так сказать, здесь вы можете наверное, спросить, а кто же здесь впереди? Впереди это в очках академик, лауреат, Ленинской премии номер два по математике, был лауреатом, академик Евреинов. Почему он здесь присутствует? Потому что слева тоже профессор Бекмуллин, который возглавлял и возглавляет Академию информатизации Республики Татарстан. А вот Евреинов, он был вице-президентом международной Академии информатизации. Вот этот вид, собственно, во многом как раз... Помогали делать вот эту международную академию информатизации, поскольку у них штаб квартиры находится в Нью-Йорке. Интересная личность Рид. Почему я тут присутствую? Я говорю, тогда еще не было департамента, а мне поручили заниматься такой таким вопросом, как госпротокол. После через несколько лет была создана такая структура, она сейчас существует. Аппарат президента как госпротокол, который вот занимается сопровождением, подготовкой программ, протоколы, делегаций. Тогда не было. Мне поручили как человеку, видимо, имеющего определенные организационные опыты. Ну и же вы уже обратили внимание, мне приходилось и до этого заниматься контактами и связями. Я возглавлял, кстати, несколько раз Группы за рубеж, когда работал еще в молодежи, в организациях. Вот поэтому, что такое протокол? Это нужно составлять программу, встречать, кто встречает, как, какие виды транспорта там будут, кто сопровождает, какие объекты мы посещаем и так далее. Там очень много нюансов. А, был интересный такой момент, я четыре дня вот его сопровождал, все время был рядом с ним, естественно. Я в свое время в 70-е, 80-е годы у меня была такая возможность приобретал, выписывал журнал Америка. И когда я посмотрел, наверное, Рита, мне думаю, что это вот мне знакомое, оказалось, что у меня я посмотрел свою подшипочку журнала и нашел там его фотографию в журнале Америка. Причем такой интересный момент. Там был Горбачев на этой фотографии вместе с Рейганом. А он работал как раз руководителем секретариата Рейгана О, вот в этот период, это 80-е годы. Вот когда я ему принес на завтрак, за время завтрака, я говорю, смотрите, журнал Америка, я говорю, вы здесь. Он сначала хотел его. Я говорю, знаете, а можно ваш автограф? Я так вот получился, собираю. И вот он мне там сделал надпись такую интересную, она мне существует. Еще, что касается а, вот взаимоотношений а, вот тогда впервые наверное поскольку это первый такой вот общем значительный визит был что понравилось по итогам визита он нам всем прислал письма все-таки фигура большая же да за генеральный старел он все кто вот его сопровождал в том числе я получили благодарственные письма ну давайте мы перейдем к следующему потому что у нас вот он здесь памятник. Кстати, его, ему, он стал почетным доктором Казанского университета. Ведь кто-то на заднем плане Коноплев Юрий Геннадьевич в то время был ректором. Вот он здесь пишет в книге почетных гостей. Идем дальше. Так, вот теперь повернем эту фотографию. И немножко мы идем опять. Экскурс небольшой сделаем. В 60-е-70-е годы, как я вам обещал, это французы в лагере Волга. Знаете, такой центр Волга сейчас есть, да? На берегу Волги. А раньше он назывался Лагерь Волга. Вот. Был открыт по инициативе большой и большой энергии тогдашнего первого старя татарского опома комсомола, Райский Амча Беляева. Сейчас, конечно, он уже он не живой, к сожалению. Вот. И э, там первая смена... Можно вперед пойти немножко еще? Не вперед, вернее, это продолжение. Вот. Так, ну пусть вот эти картиночки, ладно, оставим. Э, первая смена в 1967 год, открытие, был лагерь э, советско-японской дружбы. Э, наша республика очень э, дружила с космонавтом первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. На самом деле он приезжал сюда на Комсомольскую конференцию к нам. Вот. И Райский пригласил его на открытие этого лагеря. Вот там дальше, сейчас вы посмотрите, его фотография Гагарина есть. 1967 год. Это, кстати, за год до его кончины Гагарина. Вот такие бунгалы там были. Ну, естественно, я там тоже бывал, конечно, неоднократно. Ну, и хотел сказать, что когда в 1989 году. Такие процессы шли, реинтеграции, или как их, я не знаю назвать. Я завершал свою работу уже в качестве второго столеобкома «Капсамола». И вот этот лагерь «Волга» я принимал на баланс. Он был на балансе ЦК «Волга» Они передали татарскому Я помню, подписываю, у меня рука чуть-чуть даже так дрожала, потому что там 240 тысяч рублей балансовая стоимость была. И, в общем, это большие очень деньги по тем временам были. Как сейчас много миллионов. Вот такой лагерь открывали, и в этом лагере, конечно, было несколько смен. Я туда, там начал активно бывать уже 70, примерно с 1975 -го года, когда в комсомоле работать начал. Я помню, как приехали французы, большая очень делегация ДК строителей. Мы их встречали, там, ну, к торжественной встрече была, а потом они уже там отдыхали. Были там и греки, и представители других тоже стран. Пойдемте дальше. Это вот э, тоже одна из форм международных контактов, это международный фестиваль в Берлине, вот, здесь с левой стороны был первый стареобкома Кобсомола Рахманколов Ильгиз, справа Газизулин, в то время он был старем Челнинского горкома Кобсомола, там была всесоюзная стройка КАМАЗ, а Газизулин с, э, это вошел в историю России, поскольку он был после Чубайса, министром имущества России. Кстати, приезжал несколько лет назад в Казань, мы с ним встречались на юбилей Торгово-промышленной палаты. Вот в середине это Вазых Маликов, бригадиров, строителей из КамАЗа. Международный фестиваль – это тоже одна из форм международного сотрудничества нашей татарстанской молодежи с другими государствами. Давайте дальше пойдем. Так, опять лагерь Волга, вот видите, такой тут близко вода очень подошла к бунгалам. Дальше пойдем. Это купол знаменитый, лагерь Волга. Дальше пойдем. Вот Гагарин, сидит в домике. Когда лагерь Волга закрывали, вот эту деревянную часть, которая была на Волге, я хотел этот домик себе взять, разобрать на память его. Но так не получилось у меня. Хотел его сохранить. Пойдемте дальше. В вот 90-е годы мы возвращаемся, активные пошли международные связи. Здесь президент Турции Азал, эта фотография сделана в Турции, справа сидит министр внешнеэкономических связей, внешней торговли, по-разному называлось министерство, сейчас такого министерства нет, а объединено все в Министерство торговли и промышленности, все эти функции. Активные связи с Турцией начались в начале 90-х. Пойдемте дальше. Так, ну это опять вот фотография тут мелькнула, это японский как раз лагерь Волга. Пойдемте дальше. Так, это уже Демирель, премьер-министр, потом президент Турции. Пойдемте дальше. Так, это у нас, вот я себе эту не взял фотографию. Подпись, пойдемте дальше, идет вот у нас. Так, ну вот этого человека вы, наверное, узнали, да? Узнаваемый личность Шредер, канцлер ФРГ. С ним познакомился наш президент и наши, так сказать, руководители республики, когда еще он был премьер-министром земли Нижней Саксонии. То есть у нас такие стали экономические связи начинаться. Ну, а потом там еще одна фотография будет, Шредер последний раз в Казани был. В 2018 году приезжал сюда на чемпионат мира по футболу, это я отдельно еще скажу. Пойдемте дальше. Это председатель Сената Франции, с Францией там отдельно у нас были Рене Монари. Поскольку становление госслужбы, я буду об этом отдельно еще говорить, как раз по многому связано вот с нашими контактами с Францией. Пойдемте дальше. Вот это девяносто пятый год. Андрей Владимирович Козырев, уже многими забытый, министр иностранных дел России. Достаточно долгое время он был справа, Тимур Юрьевич Аколов, и вот президент республики, Медведев Шамиев. Мне было поручено тогда организовать эту встречу. Это 9 марта. 1995 -го года. Еще даже не родились некоторые, да, тогда. Официальным поводом была презентация журнала ⁇ Международная жизнь ⁇ который был посвящен международным как раз связям, внешним связям Республики Татарстан. И вот я первый раз поехал в Москву в феврале, тогда встретился с Борисом Пятышевым, редактором журнала «Международная жизнь», и потом дальше как уже продолжал вот эту всю подготовку. Большая делегация была на самолете, я-то заранее приехал. А, пойдемте дальше. Вот эта встреча. Вот справа Пятышев как раз <coughs> редактор журнала «Международная жизнь», к сожалению, тоже скончался несколько лет назад. Слева Иванов первый замминистр на тот период иностранных дел, потом был министром иностранных дел. Флера газизна зиаддинова которая, можно сказать, приняла от меня вот эти полномочия, Госпортакол, была первым председателем Госпортакола нашей республики. Но уже официально была на должности. Пойдемте дальше. Вот здесь на этой встрече Олег Морозов, который уже много лет, с 1993 года, является депутатом Госдумы, и Бусыгин. Андрей Евгеньевич, в тот момент сотрудник администрации президента, тоже оба бывшие преподаватели Казанского университета. Бусыгин работал на эконом-ФАКе. Олег Викторович Морозов работал на кафедре научного коммунизма. Дальше, вот это, это, знаете, это все проходило в особняке на Спиридоновке. Вот вы, наверное, смотрите, когда да, иногда, вот недавно была встреча, а Лаврова с министром иностранных дел Великобритании да, приезжала. Вот они как раз встречались вот в этом здании, с Передуновки. Вот видите, такой камин, очень красивый там, вообще интерьер интересный. Это бывший особняк Савва Морозова, когда если будете заниматься международными делами, то, возможно, вы тоже там побываете. Вот с фотоаппаратом там флюра газизная, смотрю, стоит. Пойдемте дальше. А, кстати, со мной рядом, справа это руководитель, администра... руководитель аппарата президента нынешней, Сафаров. Асхата Ахмедович. А, вот это интересная фигура, Он тоже был. Он тогда возглавлял телевидение России. Кто его узнает? Вот вам вопрос. Кто это здесь рядом со мной? Забываю, уже, уже не помните, да? Это Александр Николаевич Яковлев. Его называли архитектором перестройки в нашей стране. Секретарь ЦК КПСС. А до этого 10 лет посол Советского Союза в Канаде. Это ближайшая правая рука Горбачева, и ближайший советник Горбачева по всем делам перестройки. Пойдемте дальше. Так, ну этот Квасневский, президент Польши, это 1996 год, это визит нашей делегации в Польшу. Устанавливались тоже контакты и международные, и внешнеэкономические. Пойдемте дальше. Так, вот я вам говорил, что э, Тимур Юрьевич вот справа здесь, где вертолет, он так немножко поддерживает. И в сером костюме в центре это президент Египта Хосни Мубарак. Это был визит, и видите, ему демонстрирует э, наш вертолет, который выпускается в Казани, для того, чтобы э, могли приобретать в Египте вертолет. Давайте дальше пойдем. Так, это у нас принц уже. Это министр иностранных дел. Сейчас одну секундочку. Чтобы, потому что запомнить все фамилии очень сложно. Но чтобы вы просто знали, это встреча президента Шамиева, Севиша Рибча, заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, государственным министром по иностранным делам, шейхом. Хамданом Бензаид аль Нахаяном. В Абудаве это 2000 год. Там отдельным это линии наших взаимоотношений. Вот Хайдар Бакевич, я смотрю тоже. А на эту фотографию. да, вот он с левой стороны, он работал в департаменте внешних связей. Уже тогда был департамент, и он тогда работал. Очень тоже опытный дипломат Нет, в разных странах работал. Сейчас в Казани живет, вернулся на пенсию. У, него, у нас гаражи рядом с ним, иногда встречаемся с ним, когда я машину там ставлю, гараж, и он, у него рядом гараж тоже. Пойдемте дальше. Так, мы тут переворачиваем. Здесь мы уже видим с вами э, премьер-министра в то время. Это 1997 год, Аман, И вот Мухаммед Фарид Хайрулович, который много лет является представителем Государственного совета, тогда он был премьер-министром, он здесь встречается с королем Иорданского хашемитского королевства Али Хусейном бен Талалом. Пойдемте дальше. Это уже представитель Китая. Тут с Китая никого нет у нас? Это Ли Лан Цинь, заместитель премьера Государственного совета Китайской Республики. А вот здесь в светлом костюме тогдашний генеральный директор вертолетного объединения сан петрович Лаврентьев. он сейчас возглавляет ассоциацию промышленных предприятий есть такая организация республики а вот демонстрирует продукцию на выставке было потом создано татарстанское китайское предприятие кстати мода алабуга по выпуску швейных изделий, ну я загружать вас здесь не буду, пойдем дальше. Просто хочу сказать, что с Китаем, вот с тех пор, это был 2002 год, устанавливаюсь отношения. Так, у нас иногда тут странички переходят. Это Швеция. Это президент Республики Татарстан Митимир Шарипович Шамиев встречается с премьер-министром Королевства Швеции и Ираном Персоном. Стокгольм, 2002 год. Вот я еще буду говорить, в Стокгольме тоже там было много представителей Республики Татарстан в 2002 году, когда проходила конференция «Великий Волжский путь». Это отдельное тоже направление. Пойдемте дальше. Так, ну вот здесь узнаете, наверное, зал, да? Императорский в главном здании. Это Алин Жупе, 1996 год. Слева от него сидит это ректор тогдашнего университета Юрий Геннадьевич Коноплев. А вот с 1996 года очень крепкие такие <coughs> дружеские и деловые связи стали связывать республику с Францией. Пойдемте дальше. Кстати, один из кандидатов в президенты был когда выбирали, вот, кого же избирать, когда Макрон избирался. Перед тем, как Макрон там был не из кандидатур, в том числе Ален Жупе а тоже была одна из кандидатур. Идем дальше. Это тот же период, как раз, 1996 год. Это флаг французский, вы уже. А вот началась подготовка госслужащих. Это должно вам близко быть. Я на лекциях вам немножко, может быть, уже об этом говорил. Поскольку у нас хорошие связи с Францией стали устанавливаться, и когда был в 1996 году создан Республиканский центр подготовки кадров для госслужбы, стали думать, где же брать опыт, откуда брать опыт подготовки, поскольку в Советском Союзе не было госслужбы, там же были, знаете, партийные, советские, там, самурские, другие организации. Выбор пал на Францию, поскольку с ними тоже вот хорошие контакты пошли. И вот этот снимок, он сделан в Лиле. Это Институт региональной администрации. Интересная его история. Когда в 1971 году к власти во Франции пришло коалиционное, коалиционное правительство социалистов и коммунистов, они решили создать региональные институты по, по, по типу партийных школ, которые в Советском Союзе были. Вот создали пять институтов, из них один в городе Лили. Слева вот Филипп Жорж, тогда директором был. На, в очках, значит, в желтой рубашке, это Жорж Прохоров, э, человек с русскими корнями. Я вот ему последний раз написал, поздравил его с днем рождения. У него день рождения, 10 января, 91 год. Но он не откликнулся. Первый раз за многие годы, видимо, я не знаю, жив он или нет, я просил там своих друзей парижских узнать. Пойдемте дальше. Угу. Вот это мы здесь рядом с Лилием. буквально в 30-40 минутах езды граница с Бельгией. Вот мы тут они меня свозили в Бельгию, мы тут вот, вот, вот видите морозный такой декабрь, лица у нас красные. Пойдемте дальше. А вот это к нам уже французская делегация приехала, это мы были в декабре 97-го во Франции, а это уже март, <coughs> март – это Казань. Вот месье Монфор в очках рядом со мной, заморок или департамента МИДа Франции. Ну и должен я еще сказать, что справа крайне это наш представитель многолетний в Париже, Юсупов Искандер Усманович. Вот. Он очень много делает для сотрудничества нашей республики с Францией. Его там очень хорошо во Франции знают, уважают на всех уровнях. Ему даже удалось взять автограф для меня у бывшего президента Франции Валерий Ну Это книга, которую я прочитал еще в юности, называется «Власть и жизнь». Вот. Мне лично с ним встретиться не удалось, но я попросил его, чтобы он мне это, он мне подписал эту книгу. К сожалению, Валерий Скардестен скончался от коронавируса год назад, полтора уже на работе. Пойдемте дальше. Это вот знаменитый институт международной госслужбы, Дидьев Мосс, в центре, в очках, директор был. Потом этот институт объединили с ЭНА. ЭНА – это Эколь Националь. Национальная школа администрации, национальной администрации Пойдемте дальше. Такое сотрудничество продолжалось. Вот в, 1000, в 2000, тем более, 2004 году, это мы продолжаем с вами французском сотрудничестве говорить. Приезжал посол. Вот он с левой стороны седой такой наклонил голову. Рядом его супруга в шубе, между прочим одноклассница и лучшая подруга французской кинозвезды Катрин Денев. Вот. И он с инициативой такой выступил открыть в Казани альянс «Франциск Казань». И вот через два года этот альянс открылся на территории нашей академии, которую я возглавлял тогда, Академию госмуниципального управления в шестом году. Справа вы видите ректора университета того периода, Максим Халимулыч Салахов, который сейчас возглавляет Академию наук. Слева от него мэр, это, Казани Медшин. И выступает с приветствием Зелюхи Яна Валеева, в тот момент министра культуры, вице-премьер. Вот такие здесь лица. Ну и, конечно, узнали Терешаев что... Шамиева. Пойдемте дальше. Вот он выступает, наш посол. Не наш, вернее, французский посол, но где-то ему наш, потому, потому что я почетный консул Франции. Он был очень взволнован тогда открытием, этим мероприятием назвал. Альянс-Францес маленьким посольством в Татарстане маленьким французским посольством. Пойдемте дальше. Которое много. Вот это Митей Шарепич показывает на меня рукой и говорит: вот кто же сделал всех больше для открытия Альянс-Францес в Казани. Ну так получилось. Пойдемте дальше. Вот разрезается ленточка. Видите, много тут студентов. Пойдемте дальше. Вот один из представителей большую работу Альянс-Францес проводит. Если вы интересуетесь французской культурой, то вот этот писатель французский ежегодно проводится фестивали французского кино у нас в Казани. При... Устраиваются выставки периодических художников, фото... фотографов французских и другие различные. Приезжает музыкальные ассамбли. Первый директор этого нашего альянс-франсес, Роза Губайдуллина, она, кстати, тоже преподаватель Казанского университета. Кафира французского языка. Пойдемте дальше. А это Жан я уже приезжал, когда не был послом. Я возил его тут на теплоходике в Сеярск, а потом на горном лыжном курорте мы с ним тут обедали. Пойдемте дальше. Вот он присутствует, он приезжал как раз 30 сентября, в День Республики. И это на ипподроме фотография сделана. Пойдемте дальше. А вот Катрин Денев, она приезжала сюда на фестиваль мусульманского кино в 2007 году. Это мы вот снимок музея Ленина на улицу Ульянова, дом 58. Я надеюсь, вы там все уже побывали, я вам рекомендовал. Это место всех больше понравилось, Катрин Денев из всех, которые она посетила в нашей в Казани. Потому что там тихий уголок, вы знаете, ей тогда уже было 60 с небольшим. Хотелось тишины, покоя. А там такая умиротворенная обстановочка была, и вот ей там очень понравилось. Пойдемте дальше. Ну это мы вот около здесь еще собор тогда не построили, Крестовоздвиженской церковь, где была икона Казанской Божьей Матери. Так получилось, что у нее первый муж был православный французский знаменитый кинорежиссер. По русски он Владимир Племянников. А по-французски Вадим Роже. Вот. И когда я ей подарил икону Казанской Божьей Матери, она говорит, я передам своему сыну, потому что он у меня православный от отца. Вот. Такой интересный факт. Кстати, вот здесь справа священник, не покойный, <coughs> хорошо знал французский язык. Пойдемте дальше. А вот Катрин Денев, это мне тут написал автограф ее. Пойдемте дальше. А вот это уже Париж. Чтобы вы знали, в Париже есть такой институт Сианс По. Это примерно аналог нашему ГИМО. И вот здесь вот мы находимся с Юсуповым, это 2007 наверное, седьмой год. А здесь вот Приорова. Чешка, кстати, она. Чешка, возглавляла, не знаю, сейчас уже, может, не возглавляет, департамент внешних связей Санс По. Очень умная девушка. Пойдемте дальше. А это знаменитый Элегран в Казани, композитор. Помните Шербургские зонтики? Вот связь с Катрин Денев. Катрин Денев же снимался в Шербургских зонтиках. Пойдемте дальше. Вот это наши представители. Вот не только в 90-е годы формировался департамент и развивались международные связи. Но, видите, кадровый корпус образовался, а, наши представители. Вот здесь вы можете узнать, а, сейчас он же не проректор Латыпов, по-моему, да, у нас по международной связям долго был проректором. Вот он сидит в первом ряду, второй справа. А тогда он был нашим представителем очень долгое время в Соединенных Штатах Америки. Ну, здесь вы, конечно, вот... Того же Юсупов слева стоит и других да, представителей наших в разных других государствах. Пойдемте дальше. А вот уже департамент. Это уже начало 21 века. Видите, уже, уже сформировался коллектив. И здесь вот мы видим сотрудника департамента. В том числе в первом, внизу вот первый ряд. Я, Светлана Сергеевна я уже говорил. И вот ее муж Эдуард Альтезарыч, который сейчас возглавляет департамент внешних связей. Пойдемте дальше. Так, ну это вот посол очередной Франции, я уж так говорю очередной, потому что их каждые три-четыре года не меняется. Де Лебуле, известный человек, известный тем, ну хороший дипломат известный, в то же время он является внуком. Uh, у него дедушка был, в общем, как двою, двою, брат родной дедушки привез знаменитую статую свободы в Соединенные Штаты Америки в XIX веке. Вот эта статуя свободы, это привезли ее французы. И Делебулле, его там его фамилия, тоже его Делебулле, она прямо на статуе свободы есть. Там три или четыре фамилии, в том числе Пойдемте дальше. Это он мне орден вручает, а это он моей, моей супруге руку целует она ему. Он, кстати, тоже с супругой приезжал. А вот мы в альянс францез. Вот здесь очень интересный человек, вот сзади в очках стоит, между женщин. вот рядом с женщиной, которая с аппаратом. Это женщина с аппаратом, она из Министерства культуры. Это Столяров Михаил Венедиктович, который очень много сделал для развития связей наших международных и внешних связей для нашей республики. Он долгое время был первым заместителем представителя нашей республики в городе Москве. Вообще он международник. Вот помните, я говорил про такую организацию, как Комитет молодежных организаций. Вот он в ней работал в свое время, с Янаевым еще работал. Потом он 9 лет был, работал в Организации Объединенных Наций. У него Он человек очень коммуникабельный был. Был, потому что, к сожалению, сейчас уже не жив. Катался на горных лыжах в Испании. Повредил позвоночник, и у него там болезнь такая неизлечимая развилась. Был мой очень хороший товарищ. Вот вы, наверное, можете следить за прессой. Так, сейчас немножко шум такой пошел насчет избрания нашего мэра Казани президентом вот этой Всемирной Организации исторических городов. Его избрали президентом исторических городов. вот Как раз Михаил Виндиктович был одним из тех, кто помогал войти в Казани. Он был советником, кстати, кроме того, что он был первым замполномоченным представителем по международным делам по внешним связям, он еще был советником Исхакова, тогдашнего мэра, а потом был советником Медшина, тоже по внешним связям. Он очень любил Казань, у него даже в, Казани, в Казани даже квартира была. Вот он Много очень проектов у него было. И, кстати, я тоже ему очень благодарен, что он помог нашему институту сначала, госслужбе, потом академии, войти в состав такой организации, как комитет по региональным местным властям Совета Европы в Страсбурге. Мы там были членом, я был экспертом, может быть, даже до сих пор еще числюсь. Я туда приезжал, там участвовал в голосованиях, когда избирали, там, представили комитета. Интересно, это отдельная история, это можно отдельно по Страсбургу, по Совету Европы. Я, кстати, до сих пор дружу, он меня познакомил с своим коллегой молодым, сейчас уже он не такой молодой, он возглавляет департамент в Совете Европы Аркадий Сытин, мой товарищ. Мы с ним постоянно на связи, потому что я у него еще научный руководитель его по науке у него. Вот они тоже интересны. Вот поэтому он тоже нам очень хорошо помогал по внешней связи. Пойдемте дальше. Это вот Далебуле уже в Кремле здесь. Это май 2018 года. Пойдемте дальше. Так, это жан де глини -Асти. Следующий посол был с русскими корнями. На самом деле у него фамилия, когда его предка была Глинистый, дедушка у него был царский офицер, они эмигрировали, как многие, как 600 тысяч русских приняла тогда Франция. Но, и он доказал свое дворянство, и у него поэтому Д, вы знаете ли Д, то это, как у немцев фон, у французов Д это вот он, Жан де ну, такой же, Они уже себя, конечно, вот бывшие так сказать, потомки русских, они все себя уже французами считают. Пойдем дальше. Так, а это вот моего Мениханова здесь. Это уже, наверное, последний его визит. Это, наверное, год 13 уже примерно. Тут еще Шинский, я смотрю, справа стоит. Это представитель французской российской торгово-промышленной палаты. Пойдемте дальше. Так, ну вот это Великий Волжский путь. Вот там на заднем плане немножко меня видно. Кстати, тут вот Валеев, наш замдиректор института. Рафаэль Моргасимович. Мы с ним вместе тогда были на этой конференции. Это, наверное, Мы начинали с Петербурга, поэтому, по-моему, это Петербург еще. А дальше там уже была Рига, Таллин, Стокгольм. На теплоходе такая вот была международная конференция. И у нас проходили заседания прямо на теплоходе и иногда проходили в городах. Я доклад делал в Хельсинки сам. Свой доклад. С левой стороны это представитель ЮНЕСКО-женщина. Пойдемте дальше. Так, вот мы тут все стоим, это Петербург, как раз первый день мы приехали. Вот вы тут узнаете, наверное, даже директор института нашего, он тоже был участником этой конференции. Узнали, да? Нет, не узнаете. Вот слева третий стоит, это он. Тогда еще, видите, это прошло уже 20 лет, в августе 20 лет, будет, конечно, он немножко изменился. Пойдемте дальше. Так, ну это мэр города Порова, это уже Хельсинки. Дальше пойдем. Так, а это вот Бельгия, 2000 год. Я тут после защиты докторской немножко бледноватый. А это представитель парламента Валонии. Вы знаете, что у Бельгии там оно, есть несколько тоже парламентов. Это представитель парламента Валонии. Пойдемте дальше. Так, тоже опять же Бельгия. Это у нас есть вот в середине представитель Совета Европы здесь как раз который вот организовал эту международную конференцию. Ну, а остальные – это представители из России, из разных городов. Пойдемте дальше. Вот это Бельгия, Брюссель – это та же конференция. Это два представителя Грузии, между прочим, вот эти справа. Очень активные такие были, молодые мужчины. Вот они зря времени не теряли, между прочим. Они по утрам всегда мне рассказывали, какой интересный город Брюссель. А, ну, после вечерних там, посещений, разных мероприятий. Но мне тогда почему-то запало в голову, что сказали, что Амстердам веселее город, чем Брюссель. Брюссель, такой более скучный оказывается. <coughs> Пойдемте дальше. Так, ну вот это посол Швеции, Муландер. Наверное, год какой-то, это седьмой. Это я ему свою бутылку тут дарю, Юбилей мне, когда на 50 лет, вот такая бутылка. Вот там я изображен, да, вот он поэтому ему понравился. Пойдемте дальше. Вот с Муландром. Мы тут уже со студентами встречаемся. Пойдемте дальше. А это уже посол США, это, наверное, 10-й год. я вот посещал Академию. У меня в Академии постоянно бывали, у нас такая площадка была, я потом еще дорасскажу, международная. И Тимур Юрьевича мы очень сильно в этом плане сотрудничали, дружили в личном плане, в служебном. Кстати, слева от посла стоит мой студент который хорошо знал английский. И он был на стажировке, мы посылали его в Соединенные Штаты. А справа Алина стоит, Глиманова. Моя студентка тоже бывшая. Она сейчас в Бразилии живет. Правда, не знаю, где сегодня находится она. Потому что два года назад, вот когда пандемия началась, я хотел поехать. Выбирал страну, хотел куда-то поехать в очередной раз. Она была в Китае, работала. Вот. Сначала она уехала в Европу, там училась, вот, кстати, ей помогли очень французские наши связи. Она познакомилась в свое время с сенатором, я ее познакомил французским, там где-то будет еще его фотография. И они с ним подружились, даже его супруга, этого сенатора, приезжала у них дома в гостях, у Алины была. А в Европе она познакомилась с бразильцем, учились они вместе, и уехала туда, в Бразилию жить. Где сейчас, не знаю, надо еду вот написать, узнать, где она сейчас. Она такая очень активная, везде по всем странам работает, путешествует. Пойдемте дальше. дальше. Угу. Это уже посол Бельгии, у меня здесь, вот в моем кабинете ректорском. Дальше пойдем. Это посол Великобритании, Прингл. Тоже у меня в академии она здесь. Пойдемте дальше. Это посол Латвии. Пойдемте дальше. Это посол Швейцарии Хофер. Пойдемте. вот сидит Латыпов, кстати, здесь он тогда работал, по-моему, замминистра внешней связи в то время был. А на заднем плане вы его, может быть, узнаете, а вы не были на открытии, наверное, да, это наш представитель МИД, Радик Раевикович, Вахитов. Вот с моими студентами здесь уже, это посол справа Валдышева, а была сотрудница и переводчика Департамента нынешних связей. Слева, вот мой студент, он сейчас работает за министр строительства Вильданов Денис. Справа, который крайний студент в очках Мингазов, он работает начальником отдела в Госсовете Республики Татарстан. Пойдемте дальше. Еще раз, Хофер. Пойдемте. Так, это бывший министр иностранных дел Ирана. В шестом году мы проводили конференцию. Значит, по вопросам ислама проводили. Представители исламских государств приезжали, и вот там на ней тоже был это министр иностранных дел ислама. Кстати, под эту конференцию я хотел похвалиться, я попросил деньги, и вот на улице Кремлевской, 6, если вы когда-нибудь бывали, там красивая лестница такая, гранитная. Вот выделили деньги нам под эту конференцию, В 6 миллионов мы сделали красивую лестницу тогда. Пойдемте дальше. Вот это представители исламских государств, как раз они в Академии, здесь на лестнице, вот на этой красивой. Пойдемте дальше. Так, это вопросы задают студенты в актовом зале. Так, это представители Финляндии. Пойдемте дальше. А, вот это такие вот мы собирались студентами, молодежный европейский клуб. У нас был создан. А, вот тоже одна из форм сотрудничества международного. Пойдемте дальше. Это представитель Европарламента Фернандо Венсуэлло. Это когда открытие был Европейского молодежного клуба. Пойдемте. Вот он. Я ему одел тебетейку. Пойдемте дальше. Вот он, Европейский молодежный клуб. Дальше идем. Дальше. Это знаменитый французский депутат Тири Марьяни. Если вы следите за отношениями там, Украины, России, Франции, украинцы его, для них фигура град, потому что он защищает интересы как раз России в Крыму. У него, кстати, жена русская, Сибири. Он сюда приезжал, в Казань, три дня с ним я был. Он приезжал сюда как наблюдатель на выборы, это был, по-моему, девятый год, на выборы в Госсовет Республики Тарстан, как зарубежный наблюдатель приезжал сюда когда летел в Казань, чемодан у него улетел в другой город, и пришлось ему в джинсах, там, немножко там, пару дней походить, потом чемодан его прислали обратно в Казань. Пойдемте дальше. Вот Ере Рьяни, и вот слева вот этот сена, депутат тоже <coughs> от Бургундии, который с которым Алина Германова потом в дальнейшем познакомилась. Это мы в здании мэрии Казани. Пойдемте дальше. Еще идем дальше. Так, это они вот посещают один из избирательных участков депутаты французского парламента. Пойдемте дальше. Это из ЭНА, руководитель департамента как раз внешних связей, Филипп Бастеляка. Чем-то, наверное, Наполеон может напоминать, да? А почему он напоминает Наполеона? Потому что он из Сицилии. Так же, как Корсики, извините, корсиканец он, с Корсики, так же, как и Наполеон, корсиканец. Ну, слева это в госсовете была встреча, Липужин, старь госсовета, и Валеев представитель комитета многолетний был по культуре, науке, образованию. Пойдемте дальше. Так, это уже вот э, война, вы, договор подписываем. Бывший посол нам помог тогда подписать этот договор, подготовка кадров. И мы направляли по две-три делегации, причем даже уже когда Академия в 2010 году была ликвидирована, все равно продолжалось это сотрудничество с по подготовке государственных и муниципальных служащих. И моя бывшая заведующая отделом внешних связей, Вероника, она сопровождала и продолжала сопровождать делегации наших государственных и муниципальных служащих в эту школу национальной администрации, которую, кстати, окончили почти все премьер-министры и президенты Франции. Это второе образование, переподготовка, там различные циклы со своими названиями. Пойдемте дальше. Вот этот договор подписан, седьмой год, пойдемте дальше. А вот этот знаменитый ресторан, будет в Париже, Клазери лела один из самых лучших ресторанов Парижа. Мне посол Франции, который чуть-чуть на переднем плане сказал, когда он был студентом, он только мечтал в этом ресторане побывать, потому что он ходил рядом, там более дешевый ресторан был. И вот благодаря мне, значит, он попал в этот ресторан, наконец. Там он знаменит еще тем, что на столиках есть таблички известных деятелей культуры французских, вот. И на одной из табличек есть, и одна из табличек значит, гласит о том, что за этим столиком сидел Ленин. Вот. Но Вообще, это место это э, недалеко от, от, от Монпарнаса, от бульвара Распай. Там рядом еще знаменитая ротонда метров 300-400. Это вообще место русской миграции, еще дореволюционной. И если вы когда там будете, я вам в ротонду посоветовал бы зайти тоже. Это, где начинается бульвар Распай, там уже кто только не бывал. И наш знаменитый шахматист Алехин, и Анна Ахматова. Ну, Я фамилии революционеров называть даже не буду, потому что это почти все революционеры там перебывали в Ротонде. Вот этот квартал недалеко от парка Люксембург как раз был местом обитания русской иммиграции. Поднимите дальше. Это знаменитые стровы, книжный магазин. Сейчас вам покойно уже. Пойдемте дальше. Так, идем дальше, дальше. Это уже Германия, город цели, институт управления. Пойдемте дальше. Так, это бывший премьер-министр Земли Нижней Саксонии. Пойдемте дальше тоже. Это просто герб на здании вот этой Академии. Менеджмента Нижней Саксонии», «Академия менеджмента Нижней Саксонии». Пойдемте дальше. Так, Европейский Союз. Так, ну это Люблин, знаменитый, значит, был конгресс университетов, ректоров университетов Европы, 2004 год, когда сразу 10 государств восточных и восточной Европы вступили в Европейский Союз в ночь. С 30 апреля на 1 мая. Такое было событие. Никто из ректоров нашей страны не поехал. Один смелый оказался, Ершов Андрей Николаевич, который там был на этом мероприятии. Все остальные испугались и не поехали. А <coughs> это я свои воды стою. Анджей мой, сестра. Андрей Куровский. Пойдемте дальше. А это ректор Ирландского университета. Тоже там присутствовал, естественно. Пойдемте дальше. Так, здесь тоже. Это ректор Кипрского университета. Кипрского, Дальше. Так, это знаменитый. Это ректор знаменитого Егелонского университета Польша. Польши. Идемте дальше. Вот замок в Люблине. Там проходила конференция. И вот торжественная 24 часа, или 0-0 часов, как там сказать, время вступления. Как раз Польша и другие государства, Европейский союз. Пойдемте дальше. Это в замке тоже. Вот. Пойдемте дальше. Вот участники вот этого форума, конгресса. Больше такого конгресса не было. Последний был в четвертом году. В Люблине. Пойдемте дальше. Вот он. Люблин, Польша. Пойдемте дальше. Флаги. Дальше. Так, ну это уже... После открытия европейского нашего молодежного клуба. Дальше пойдемте. Тоже дальше это было. Так, ну вот Евгений Максимович Примаков в Казани. Бывал не очень часто, но бывал. Вот он, это один из его визитов. Бывший министр иностранных дел. Пойдемте дальше. Это Канада, наше сотрудничество с канадцами. Это в парламенте острова Принца Эдуарда. Пойдемте дальше. Это семинары канадские. Почему я сюда включил? Здесь не только для того, чтобы показать Академию. Потому что здесь проходили семинары с участием государственных и муниципальных служащих на базе Академии. И потом мы направляли их на стажировку у муниципальных и госслужащих в Канаду. На одной из стажировок я тоже был. Пойдемте дальше. Это представитель парламента острова Принца Эдуарда. Почитайте по Канаде, можете мою книгу почитать. Называется "Канад Дорожный дневник». Она в интернете есть. Канада, и есть библиотеки, естественно, университета. Пойдемте дальше. Канадский флажок. Это университет, острова Принца Эдуарда. Пойдемте дальше. Так, идем, это мы уже проходили. Так, ну это мне тут Путин вручает орден, пойдемте дальше. Это было, пойдемте. Вот я говорил, Столяров помогал, вот это один из как раз форумов, это, по-моему, не ошибаюсь, седьмой год, как раз в Казани проходила вот эта конференция «Городов всемирного наследия». Дальше пойдемте. А вот знаменитый визит Клинтон. Вы не знаете, что Клинтон была в Казани? Госсек... Госсекретарь США, девятый год. Кстати, вот рядом со мной директор нашего института. Визит продолжался всего несколько часов. Вот, она имела беседу госпожа Клинтон с президентом тем шире, чем Чумшами в Кремле. И потом это, это была такая небольшая экскурсия по Кремлю. Там, конечно, Кремль был закрыт. Меня просто тогда, я занимал должность ректора Академии, и как бы мог рядом оказаться. Вот такой исторический снимок. Пойдемте дальше. Это из Сингапура приезжала делегация, мы заключали договор. Пойдемте дальше. Ну, это опять французская делегация, это уже 2012 год, это в технологическом. Там у них отдельное направление, связь с французами. Пойдемте дальше. Вот Шинский, это торгово-промышленная палата Франции, заключили договор в 2012 году с нашей торгово-промышленной палатой Республики Торстан, справа Геев. Наш руководитель торгово-промышленной палаты, мой друг старинный. Дальше идем. Это опять у нас вот э, делегация одной из фирм <coughs> в Министерстве экологии нашей республики. Я помогал вот этому сотрудничеству с этой фирмой. Дальше идем. Это уже бренч французский, здесь в день независимости Франции в Казани. Пойдемте дальше. Это открытие здесь вот визовое окошко французского в 2013 году. Пойдемте дальше. Это посол Германии приезжал в Казань, Бранденбург, 2013 год. Тоже открывали они свое окошко немецкое, в в визам центре. Дальше идем. Это вот посольство Франции, один из интерьеров. Очень часто я наблюдаю, почему-то любят наши киношники, и в старых, в советские еще время, и сейчас показывают приемы в французском посольстве. В разных фильмах это присутствует. Но я еще ни в одном из этих фильмов не видел интерьеров настоящего французского посольства. То есть они снимают где-то в совсем других местах. На самом деле это вот такой красивый очень домик. Я его так штукатулкой называю. Как? Штукатолкой или как там как правильно произнести, Очень красивые интерьеры. Пойдемте дальше. Это премьер-министр будущей Франции, Валь, а в этот момент он был министром внутренних дел. Дальше идем. Это Аланд, премьер-министр президент Франции. Это в Москве фотография сделана. Дальше идем. Это вот традиционно собирают французское сообщество в День Независимости в французском посольстве. Это новые здания, там два здания. Есть старинные здания, посольства, есть новые. Там два здания. Дальше идем. Это вот все генеральные консулы и почетные консулы. Но Эта фотография достаточно старая, это 19 год еще. Дальше идем. Так, это вот генеральный консул выручает мне вот такую, чтобы я повесил эмблему консульства. А дальше идем. Переверните. Вот такой я хотел вам показать патент, который выдается на пять лет. Это, был, это выдавался мне еще в 2012 году, до 2017 -го года, с Сургучной печати. Там очень интересный текст. В том числе упоминаются мореплаватели, которым нужно оказывать содействие. Видимо, со старых еще времен, когда в основном передвигались морем, международные связи были морские. Пойдемте дальше. Это уже репер, приезжал в Казань, посол Франции. Это 14-й год декабрь. Пойдемте дальше. Вот репер. Пойдемте дальше. Это знаменитый, известный, вернее, да, можно сказать, и знаменитый Шавинман, почетный председатель социалистической партии, сенатор, четырежды министр французский. Он приезжал сюда несколько лет назад, а интересовался межнациональными и межконфессиональными связями. Отношения в нашей республики. Опыт Татарстан изучал. Я его сопровождал. Мы вот у Муфтии, здесь республики находимся. Пойдемте дальше. Это все Всеярске Дальше. Это вот у Это два представителя, один представитель президента Франции, один советник посольства. Они тоже по межнациональным отношениям и межконфессиональным приезжали. Мы у покойного нашего владыки. Пойдемте, от коронавируса скончался. Это министр по делам Содружества Франции. Эти красивые интерьеры, это вот в посольстве там фотография сделана. Год 13 наверное, пойдемте дальше. А вот приезжала мэр Парижа к нам в Казань. Кстати, одна из, кандидат, из кандидатур сегодня на должность президента будущего. Вы знаете, скоро выборы во Франции. Вот она приезжала в Казань, а это зима. 17-й год, а потом э, проводился Сабантуй в Париже в мае, в конце мая 17-го года. Я там тоже был на этом сабантуе, естественно. Пойдемте дальше. Тороплюсь быстрее, можно о каждой истории подолгу рассказывать, но быстрее все, иду. Там есть еще фотографии или уже кончились? Все? Может, какие-то вопросы есть? Ну так, я вот хотел обзор ну, просто по разным направлениям вам предоставить такую презентацию.